Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вас приглашаем на лунную практику, как раз золотые рыбки. Загадывайте свои желания и приходите на лунную практику. Свои желания превращайте в цель и исполняйте вместе с нами. Золотая рыбка, золотая рыбка. исполни наши желания. Желание всех людей, кто нас сейчас смотрит, кто поставит нам лайк, еще придет с тобой другие. Я шучу, конечно. Вот смотрите на эти золотые рыбки и загадывайте свои желания. Как исполнилось наше желание, где мы сейчас путешествуем в Японии, на острове коллекции, исполнится черного желания. Мы на зеркальной горе. Если вам понравилось, ставьте лайк. И ваше желание по щелчку пальцев, оно тоже, как сейчас, исполнит золотая рыбка! Пока-пока. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи на лунной практике. 13 августа. Да.